Всем здарова, с вами Дрона. это видео про топ 10 футболистов по версии игры Dream League Soccer. Друзья, обратите внимание, что у моей команды рейтинг 2 звезды, и сейчас я буду покупать самых лучших футболистов по версии этой игры. И для этого я выберу рейтинг футболиста от 85 до 100. Итак, друзья, в этой игре на десятом месте находится Лука Модрич. И я с удовольствием беру его в свою команду. На девятом месте в этой игре находится Лаган Крюкдаган, покупая этого футболиста. На восьмом месте Луис Ларес тоже берут свою команду. На седьмом месте находится Ромала Лукаку, приобретая этого футболиста. На шестой позиции находится Джон Манкин, он не помешает моей команде. Открывает пятерку лучших футболистов Неймар Джуниор. Я думаю, он не силит мою команду. На четвертом месте находится Роналду. К сожалению, в этой игре он не самый сильный футболист. Но он точно нужен в команде. Почетное третье место занимает Месси. Давайте узнаем, кто находится на втором и на первом месте. А на втором месте у нас Гаррет Бейл. Не зря его поместили на главную странице этой игры. Но первое место занимает Каспер Шмейхель. Версия этой игры это сейчас самый лучший футболист. Друзья, посмотрите, после покупки всех футболистов рейтинг команды стал пять звезд. Ну на этом все, друзья. А кому было полезно это видео, то ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал. С вами Андрей. Всем удачи, и всем пока.